Итак, в этом видео мы поговорим о масштабировании рекламных кампаний. Каким образом это происходит, какие виды бывают и каким образом это, в принципе, все используется. Бывают три вида масштабирования. Горизонтальное, вертикальное и комбинированное. Соответственно, один из видов масштабирования это горизонтальное масштабирование. Горизонтальное масштабирование происходит через увеличение аудитории. То есть, это все, что связано с аудиториями look-alike и с теми аудиториями, которые возникают в процессе показа первоначальных объявлений, когда мы набираем статистику. И эта статистика нам помогает. То есть, грубо говоря, мы получаем лиды, мы получаем комментарии, мы получаем взаимодействие с профилем Instagram, разные, да? и мы можем сформировать по ним, по ним аудиторию, которая максимально на них похожа. Будучи в рекламном кабинете, вы увидите, что есть процентная составляющая, которую вы можете поставить, предопределив степень похожести а, той аудитории, от которой вы начинаете плясать, создавать аудиторию look-alike. Также хорошо работают аудитории, которые можно загрузить, загрузить с помощью а, исходных баз, телефонных номеров, email-адресов, айдишников мобильных телефонов, которые уже совершили целевое действие, либо совершили около целевого действия, допустим, обратились, но до покупки не дошли, а, либо были на сайте, а, перешли к разделу а, «Корзины», но заказ не сделали. Были на сайте, открыли формулу оформления заказа, но не оформили. И а, основываясь на этом поведении, имея данные по этой статистике, вы можете создать аудиторию, которая похожа на этих людей, и по ним начинать работать. Это у нас было горизонтальное масштабирование. Что касается вертикального масштабирования, то тут, тут очень все просто. Вы масштабируете рекламные кампании за счет увеличения рекламного бюджета надо заметить, что у этого вида масштабирования есть свои пределы. То есть, если смотреть на график эффективности, то любая аудитория имеет свой пик и потом она начинает падать, независимо от того, увеличиваете вы бюджет или нет. То есть, если представить график, где одна ось представляет собой рекламный бюджет, а вторая эффективность по количеству целевых действий, то это всегда будет волнообразно. То есть у вас будет эффективно действовать масштабирование бюджетом до определенного времени. То есть вы увидите, что эффективность рекламных кампаний начнет снижаться. То есть цена льда расти, а с увеличением охвата вы не будете получать больше результатов. И здесь имеет смысл откатиться на предыдущие результаты и действовать уже по ним дальше. Ну, или применять третий способ масштабирования, это комбинированный. То есть, когда вы одновременно применяете обе стратегии и с их помощью, с их помощью масштабируете свои результаты. Также надо упомянуть о смежном виде масштабирования, которое относится именно к аудитории. Если вы используете аудитории, созданные с помощью встроенных интересов, то э, те аудитории, на которых у вас сосредоточено несколько интересов, вы можете дробить и с помощью этого масштабировать рекламные кампании. Дело в том, что если у вас уже получился хороший результат на этом, э, этой связке аудитории, допустим, э, приведем пример э, недавно наших клиента по заборам. Да, э, они монтируют заборы, э, оказывают услуги в этом направлении, и там есть такие интересы, как тротуарная плитка, э, бетон и дом, по-моему, еще сад и огород. И вы разбиваете эти плейсменты в отдельные группы объявлений и начинаете их тестировать на тех же креативах, которые у вас уже заходили. И смотрите, какая результативность. Однако вы должны понимать, что вот именно этот вид масштабирования, он э, больше похож на тестирование нового направления. Да? И иногда он дает хуже результата, то есть цена льда увеличивается и льдов становится меньше соответственно в первую очередь я рекомендую использовать стандартные виды масштабирования вертикальные, горизонтальные за счет аудитории Lookalike, за счет увеличения бюджета и их комбинирования и в большинстве проектов этого более чем достаточно, чтобы завалить обращениями от потенциальных клиентов вашего заказчика то есть если у вас возник вопрос каким образом еще увеличить количество обращений у вас скорее всего две проблемы первое вы плохо проработали рекламные кампании и вам необходимо вернуться и переработать их либо с целевой аудиторией что-то не так либо еще с чем-то либо у вас очень узкая аудитория и очень мало материалов да, статистических для масштабирования. А в этом случае лучше применять аудитории конкурентов, о которых я уже говорил при подготовке аудитории. Да. То есть вы можете использовать аудиторию конкурентов и базу лук-лайк -like по ним. А рекомендую сделать это. Но лучше всего, если у вас недостаточно идей готовых для масштабирования, вернуться на предыдущий этап и проработать группа объявлений в плане аудитории, потому что либо в этом проблема, либо в изначально узкой аудитории. Если вы берете за проект понимаете, что аудитория очень мала, вы должны понимать последствия, что у вас не получится сделать максимальный результат с конкретно с этим заказчиком, конкретно с этой нишей. Если аудитория сильно ограничена и вариантов ее масштабировать мало то обратите на это внимание, и, возможно, в некоторых случаях лучше отказаться от проекта, либо четко заказчику объяснить, что это чистый воды эксперимент, что я вижу, что аудитория мала. А у нас были такие случаи, да, либо не было, не были, не знаю, в вашей практике, да, а Вам необходимо донести заказчику, что будем пробовать, будем пытаться, но чаще всего не получается. И какие аудитории считать маленькими, да? А бывает, что 20 тысяч аудитория достаточно небольшая, по которым Facebook может не начать нормально откручивать рекламные кампании. То есть, для него эта аудитория может быть мала. От 10 тысяч рублей... От 10 тысяч пользователей аудитории это прямо очень маленькая. Да? И она быстро закончится у вас, и цена льда будет расти и расти. Поэтому не советую браться за работу, если вы понимаете, что аудитории настолько малы. Скорее всего, здесь вам поможет только другая рекламная система. Либо какая-то база, которую вы можете взять для того, чтобы масштабировать эти рекламные кампании за счет нее. Но опять же, если на указанном гео эта аудитория мала, то результаты по эффективности стремятся к нулю.